привет рад видеть тебя на моем канале сегодня я хотел бы поговорить о таком вопросе как сложившаяся ситуация с парком львов тайган значит кто не в курсе кто не в курсе у нас в крыму есть контактный зоопарк он называется парк львов тайган и его сейчас хотят закрыть крымские чиновники и я хотел бы записать это видео Высказать, возможно, свое какое-то отношение к этому моменту, к этой ситуации, сложившейся с ней. Дать вам почву для размышления о тех проблемах, с которыми столкнулся этот парк. Итак, давайте начнем. Смотрите, крымские чиновники сейчас хотят закрыть этот парк, мотивируя свое решение тем, что в парке находятся дикие животные. И этот парк представляет собой контактный зоопарк. Любой человек заплатя определенную денежку, может прийти в этот парк и потискать диких животных, львов в данном случае. На территории парка находится большой прайд львов, и каждый желающий может с ними пофотографироваться, подержать их на руках, побыть вместе с ними, то есть так или иначе, под надзором, естественно, обслуживающего персонала, естественно. И крымские чиновники мотивируют свое решение тем образом, что дикие животные не предназначены для того, чтобы близко общаться с человеком. Они от этого страдают, потому что одно дело, если это дикое животное общается только с человеком, который обслуживает его, то есть дает ему корм, моет его, он как бы привыкает к нему и нормально. Но когда идет поток людей, то животные начинают страдать, потому что они, в принципе, их природа не предназначила для того, чтобы львы там близко общались с человеком. И вы знаете, в принципе, с одной стороны, с одной стороны, да, Позиция зоозащитников, людей, которые хотят закрыть этот парк, оно понятно, действительно, да, животные там страдают. Но давайте посмотрим с другой стороны. Но ведь же с другой стороны этот парк – это официальное юридическое лицо, которое платит налоги в бюджет региона, которое обеспечивает рабочие места, которое создает некую услугу, ее продает. Это вторая сторона, которую тоже нужно учесть. Лично я здесь бы не занимал какую-то определенную сторону до того момента как не решил бы несколько сторон этого конфликта а это конфликт потому что есть люди которые хотят его закрыть есть люди которые противостоят этому здесь несколько сторон этого конфликта и давайте с вами вместе порассуждаем я просто в этом видео хотел бы высказать семь сторон этой ситуации обрисовать ее с 7 сторон чтобы вам было легче принять решение по этому вопросу. Просто он меня взволновал, потому что мне нравятся животные, я к ним очень хорошо отношусь. И в новостной сводке, когда я увидел эту ситуацию, я призадумался. Интересно, а на какой бы стороне был бы я? За закрытие этого парка или все-таки за то, чтобы оставить этот парк, потому что он приносит пользу людям, но вредит животным? Итак, давайте с вами сейчас разберем семь сторон этой ситуации. Итак, сторона один. Да, действительно, дикие животные не предназначены, не приспособлены. У них психика не создана для того, чтобы близко общаться каждый день с большим количеством людей. И они от этого страдают. Это раз. Сторона два. Парк является официальным юридическим лицом, которое платит налоги, которое обеспечивает работой людей, создает рабочие места. Это два. Сторона три. Люди, в частности дети, приходя в контактный зоопарк, общаясь, взаимодействуя с животными, получают удовольствие. Это стопроцентный факт. Если бы они не получали удовольствие, никто бы туда не ходил. Им нравится, им весело, они получают большое удовольствие. И это третья сторона. Четвертая сторона. Давайте также будем справедливы и посмотрим. А вот эти люди, которые пытаются закрыть этот парк, они... Не лицемерны ли? Сейчас я объясню, в чем вопрос. Потому что я, например, часто встречал людей, которые работают в организации Greenpeace, которые защищают права животных, которые эко-среду нашу стараются как-то облагородить, да? Но при этом эти люди едят мясо. И тут у меня возникает какой-то вот ну, непонятный вопрос. Как бы, ну окей, товарищи, то есть вы, с одной стороны, вы беспощадно эксплуатируете животных, то есть вы их убиваете и кушаете их мясо, а от других животных вы пытаетесь защитить, их права. Вот этот момент меня всегда сбивал с толку, всегда вызывал некое умиление, какое-то удивление. Но как же так, что если ты пытаешься защитить какого, как, права какого-то животного, да, собак, кошек, но при этом ты ешь говядину, баранину, свинину, то возникает вопрос, хорошо, а чем вот эта вот говядина, баранина, свинина, чем она, чем она плоха, чем она провинилась, почему у нее меньше прав, Почему ты там это ешь, но при этом, например, кошечку, собачку или львенка ты защищаешь? Это четвертая сторона, которую тоже нужно учесть. Каковы мотивы этих людей? Они действительно вот являются стопроцентными вегетарианцами, не едят мясо, рыбу, яйца, и при этом пекутся о благе и о правах каждого животного. Независимо от того, съедобное оно или несъедобное в этой культуре. Это четвертая сторона, которую тоже нужно учитывать. Пятая сторона тоже такая философская. Смотрите, мы любой человек, ну практически любой, да, так или иначе эксплуатирует животных то есть мы кушаем мясо, многие из нас, практически все кушают мясо, мы носим кожаную одежду, мы используем труд животных на наше благо. Конечно, может быть, в крупных современных городах мы не увидим, как там буйволы и лошади возделывают поле. Но, тем не менее, есть страны, целые регионы, в которых труд животных до сих пор востребован. Та же там Индия, Ближний Восток. И мы используем молочную продукцию. Кто из нас не пьет молока, не ест сыра, не ест меда? То есть, так или иначе, мы эксплуатируем этих животных. И тот факт, что мы их эксплуатируем, тоже нужно учитывать. Это сторона номер пять. Идем дальше. Сторона номер шесть. Животные, несмотря на то, что мы их эксплуатируем, способны очень сильно нам помогать. Возьмем, например, собак-поводарей. по Собак, которые ищут людей под лавиной или в результате землетрясений. Так или иначе, животные помогают нам в жизни. И давайте... Последнюю сторону, седьмую, осветим. Седьмая сторона заключается в том, что в отсутствии животных как таковых, наша жизнь бы, жизнь человека на Земле, она бы полностью бы остановилась. То есть, если на минуточку мы представим себе, что а, способны ли мы прожить без животных, мы поймем, что нет, не способны. Потому что, если мы на минутку представим, что мы убираем всех животных, всех обитателей вод, всех обитателей лесов, равнин, гор. То есть каждое живое существо, если мы его уберем, оставим только растительность и человека, то через очень короткий промежуток времени наша жизнь подойдет к концу на этой планете. Вот это семь сторон, которые лично я увидел, когда делал анализ этого события. И принимая во внимание эти семь сторон, я хотел бы задать вопрос тебе. А как ты? Считаешь, и к чью сторону ты бы принял, если бы узнал о такой же ситуации, о попытках людей закрыть какой-то зоопарк. Пускай это даже не будет зоопарк, пускай это даже не будет вот эта ситуация с парком Львов-Тайган. Просто если возьмем некую абстрактную ситуацию, то есть вот есть какое-то место, где эксплуатируют животных. Пускай это будет зоопарк, пускай это будет какой-то вот контактный зоопарк, пускай это будет цирк или прочие места. И вот принимая семь сторон, которые я осветил, чтобы, какое бы решение ты принял, все-таки закрыть этот парк или нет, или его не закрывать? Напиши, пожалуйста, в комментариях, мне самому интересно, потому что у меня как такового стопроцентного ответа нет на этот вопрос, стоит его закрывать или нет, потому что эти все стороны, они настолько противоречащие друг другу, и здесь нет единственного верного решения. То есть это не тот момент, где надо было бы сказать, 100% закрываем или 100% пускай работает. Тут, наверное, пусть каждый решает за себя. И пусть в идеале, конечно же, бы, если был некий какой-то вот референдум, где люди бы выскользались и, по мнению большинства, можно было бы принять свое решение. На этом все. Пока.